Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая и это прогноз на февраль 2022 года для знаков Рак, Скорпион и Рыбы. Вы можете просматривать этот прогноз для своего солнечного знака, а также для знака Асцендента. И для того, чтобы быстро перейти к Скорпиону, Рыбам, вы можете воспользоваться таймингом под этим видео. Раки, начнем с вас. Важно отметить, что в феврале месяце идет сильный акцент на знак Козерог, поскольку сразу три личные планеты находятся в этом знаке. И это будет давать общий оттенок в этом месяце. Будет желание проявлять амбициозность, напористость в делах. И поскольку Козерог ⁇ это ваш седьмой дом, то такие качества вы можете проявлять в переговорах с другими людьми. А также это месяц, когда ваш партнер по браку может особенно преуспевать. Это может давать динамику в любых делах в жизни этого человека, поскольку сильный Марс будет находиться в знаке Козерог. В вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми поэтому проявляться это может либо в вашей коммуникации и в партнерской деятельности либо конкретно вот описывать ситуацию в жизни вашего супруга или супруги 1 числа будет новолуние в водолее в вашем восьмом доме и это новолуние будет в соединении с сатурном новолуние это всегда возможность начать что-то новое это возможность скажем так начать новую страницу и новолуние в восьмом секторе может говорить о ваших новых амбициях связанных с желанием что-то приобрести с желанием что-то крупное продать это движение средств в вашей жизни но поскольку данная новолуние происходит в соединении с сатурном то одобрения будут получать только те проекты и планы которые очень хорошо выверены то есть любые расходы крупные должны быть продуманными вы должны четко понимать к чему это приведет для чего вы это делаете у вас должен быть план также это очень хороший период для того чтобы рассчитываться с долгами для того чтобы скажем так, уравновесить даже в отношениях этот момент, в отношениях с каким-то человеком, если вы чувствуете, что ему должны. 4 числа планета коммуникации Меркурий разворачивается в прямое движение в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Это может дать в начале месяца важный разговор с каким-то человеком, фокус внимания на какой-то ситуации, это может дать необходимость обсуждать какой-то вопрос, который вас волнует. Но в целом, поскольку планета разворачивается уже в прямое движение, то это однозначно даст развязку э и это даст определенность в каком-то вопросе и как следствие возможность идти вперед. С 6 по 14 число Меркурий после своего разворота будет в соединении с Плутоном в вашем секторе партнерства. Это может давать а, необходимость обсуждать какие-то финансовые вопросы. Это может быть а, серия переговоров с вашим покупателем. Это может быть то, что вы захотите что-то приобрести и будете торговаться, будете узнавать об этом информацию. В любом случае данный аспект говорит о том, что вам нельзя сразу же принимать позицию, которую вам предлагают соглашаться на те условия, которые вам предлагают. В этот период важно отстаивать свою точку зрения, важно доносить вашу точку зрения. Это может быть крайне эффективный период именно в финансовом плане, в плане вашего бизнеса, работы. Но важно, чтобы вы были готовы балансировать и, скажем так, не принимали, сразу то что вам преподносит на блюдечке в целом данное соединение мы относим к довольно таки напряженным поэтому э, может быть и активизация каких-то старых конфликтов и э, если вам придется взаимодействовать в этот период с человеком которому вы ощущаете неприязнь то сдержать себя будет крайне сложно поэтому э, данный аспект может давать и обострение конфликтных ситуаций но так как это уже скажем так выход меркурия из петли ретроградности то соответственно вы будете склонны ставить точку в каких-то вопросах то есть не будет желания скажем так долго эту тему мусолить а нужно будет именно уже подвести к какому-то итогу вашего собеседника. С 4 по 8 число будет очень эффективный период, активный Марс в аспекте к Юпитеру и Урану. Это даст вам скорость в решении деловых вопросов, это даст вам необходимость даже сотрудничать с кем-то, договариваться, советоваться, встречаться с разными людьми, смотреть на ситуацию под разным углом, но, тем не менее, вместе с этим нужно будет и быстро принимать решения, и быстро уже, скажем так, какой-то результат получать. Поэтому период крайне интересный на самом деле. И если правильно направить свою энергию, то в это время можно достичь вот за несколько дней результаты получить как за целый месяц работы 12 числа плутон будет в гармоничном аспекте к лунным узлам в целом это аспект целого месяца но именно 12 числа он будет максимально точным поэтому вблизи этой даты могут опять-таки финансовые вопросы подниматься наружу вопросы контроля доминирования это может быть и тема Власти и в отношениях, и проявление власти по отношению к вам от другого человека, да, не родственника, не близкого человека. Но в целом это период, когда может появиться возможность что-то очень круто изменить в вашей жизни. И безусловно, такие шансы нужно использовать. 14 числа Меркурий переходит в Водолей и будет в нем находиться по 10 марта. И вот это будет самый такой яркий период в плане решения финансовых вопросов. Это ситуация, когда вы имеете деньги уже на руках и думаете, куда их направить. Это может быть даже несколько не некрупных операций, но в совокупности они дают большие финансовые траты. Такое ощущение, что вам нужно несколько каналов вот закрыть что-то оплачивать покупать в этот период вы можете быть склонны даже оказывать финансовую помощь кому-то если она понадобится а также если кто-то был вам должен то конечно же в этот период вы можете получать возврат долга 16 числа будет полнолуние во льве в вашем секторе личных финансов по данному полнолунию будет желание купить что-то для себя до этого были траты больше на а, какие-то дела, которые либо в перспективе будут себя проявлять, либо это, скажем так, для общего блага, для блага вашей семьи. И вот по данному полнолунию будет возможность приобрести что-то классное, статусное именно для себя. То есть это траты на себя. Также по данному полнолунию может проясниться ситуация по поводу ваших личных заработков и финансов. И, соответственно, полнолуние может навести вас на определенную мысль, сменить источники дохода, закрыть какую-то статью расходов, то есть вот с личными. Каналами заработка и каналами трат произвести какие-то перемены. Очень интересным будет соединение Венеры и Марса. Оно ощущается на протяжении всего месяца, особенно в период с 5 по 20 число. Точный аспект будет 16 числа. Это аспект страстного увлечения чем-то, и вот вы будете увлечены решением финансовых вопросов, поскольку данное соединение как раз-таки э, затрагивают вот эти финансовые моменты в вашей жизни. Но также это очень э, хороший шанс наладить определенные нюансы в личной жизни. Это может быть э, время, которое вы наедине будете проводить с любимым человеком. Это может быть э, и желание внести романтику в отношения, даже если это и не новые для вас отношения. То есть в целом вот такой настрой, будет присутствовать желание, чтобы все было как-то по-другому в жизни, момент такого обновления. И это будет очень ярко прослеживаться именно через то, как вы строите отношения с окружающими. И это будет вот точка перемен в феврале месяце. С 10 по 18 число, благодаря хорошему аспекту между Юпитером и Ураном, может сложиться ситуация таким образом, что вы куда-то захотите спонтанно поехать на отдых или встретиться с кем-то из друзей, кто-то может к вам в гости приехать. То есть это хорошее время как для того, чтобы отправляться в поездку, так и для того, чтобы спонтанно купить билеты, путевку, но по факту вы можете поехать и позже. Но вот такие вопросы, связанные с перемещением, перелетами, бронированием билетов и отелей, такие вопросы можно решать на данном аспекте, они будут благоприятными. Также это очень хорошее время для решения бумажных вопросов, бумажных дел, когда нужно что-то оформить или переоформить. И в этот период может реализоваться очень быстро, какой-то ваш замысел то что вы очень давно хотели то есть это аспект реализации вашего желания С 22 по 25 число будет период романтики и лени поскольку марс и венера будут в аспекте к нептуну период не даст динамики в делах но он может дать ощущение удовлетворенности тем что у вас есть он может дать расслабление вот ощущение что вы получили то к чему стремились и важно в этот период все-таки позволить себе наслаждаться моментом наслаждаться тем какие вот положительные тенденции происходят у вас в феврале месяце единственный такой напряженный момент о котором важно сказать произойдет 25 числа, это квадратура Меркурия и Урана, вот в этот день не стоит планировать поездки, заниматься оформлением бумажных дел, но больше даже это касается финансовых сделок и крупных покупок, вот э, в конце месяца, вблизи 25 числа не стоит спонтанно вот что-то дорогое покупать, особенно технику. Ну что ж на этом буду заканчивать данное видео очень надеюсь что оно окажется для вас полезным всем пока пока и до встречи в комментариях скорпионы переходим к вашему прогнозу на февраль 2022 года в первую очередь стоит обратить внимание на тот момент что в козероге находится сразу три личные планеты в феврале месяце и это создает очень большой акцент на ваш третий дом. Это сфера коммуникации, поездок, общения и обучения. По сути, вам будет очень важно в феврале месяце ощущать пространство, свободу, иметь возможность передвигаться, куда-то ездить, с кем-то встречаться. Это может быть и общение по переписке, но по третьему дому обычно проходит живое легкое общение с соседями, знакомыми, друзьями. В этом месяце вам может быть интересно расширять круг людей, которых вы знаете. К тому же Марс в третьем доме даст много общения по работе, а также это возможность обучаться в быстрые такие темп быстрые темпы в обучении брать. То есть в целом для самообразование, а также для того, чтобы проходить определенные курсы. Этот месяц очень хороший. 1 числа будет новолуние в водолее в вашем четвертом доме. Данное новолуние будет в соединении с Сатурном. Это может дать много домашней, рутинной работы. Это может дать момент удаленной работы, которую вы будете дома выполнять. Также это может дать обязанности перед кем-то из членов вашей семьи и вам будет казаться что это будто бы ваши личные амбиции немножко притесняет можете менять даже планы в связи с тем что так будет необходимо в связи с домашней какой-то ситуацией обстановкой в целом данные новолуния говорит о том что стоит пересмотреть привычные отношения к людям которые вас окружают близким людям это хороший момент для того чтобы скажем так наладить с кем-то отношения сатурн убирает эмоции и дает возможность посмотреть на ситуацию как она есть и скажем так найти точки соприкосновения сатурн обостряет чувство долга Поэтому вот такие энергии будут руководить вами в феврале месяца. В стадии 4 числа Меркурий разворачивается в вашем третьем доме. Это может дать в начале месяца необходимость куда-то съездить, с кем-то встретиться, решить важный вопрос. Точно так же это может дать и желание выучить какой-то материал, пойти на курсы. Любые навыки, которыми вы обладаете, очень пригодятся вам в феврале месяце. С 6 по 14 число Меркурий будет в соединении с вашим управителем Плутоном. Это даст вот прям необходимость очень много общаться. Опять-таки поездки, встречи, обучение. Это просто вот одна из важнейших тем в феврале месяце для вас. Поэтому важно все-таки, несмотря на какие-то обязанности домашнего характера, важно находить время для того, чтобы проявить тенденции третьего дома. То есть встречайтесь со знакомыми, изучайте то, что вам интересно и много общайтесь. С 4 по 8 число будет очень интересный интенсивный период. Ваш управитель Марс будет в аспекте к Юпитеру и Урану. Это может внести какие-то неожиданные вения, течения в вашу жизнь, какие-то новые предложения интересные, амбиции, момент перемен. Поэтому обязательно воспользуйтесь шансами, которые будут выпадать в этот период. К тому же могут быть также и дела, связанные с автомобилем, с поездками. Так как Марс по сути часто проигрывается через тему авто 12 числа ваш управитель Плутон будет в гармоничном аспекте к лунным узлам Это очень важная дата для вас Это тоже дата самоидентификации Новых шансов, которыми стоит воспользоваться Это действительно возможность изменить свою жизнь свое мнение по какому-то поводу Наладить контакт, общение с каким-то важным для вас человеком. 14 числа Меркурий переходит в Водолей и будет в нем находиться по 10 марта. Поначалу Меркурий будет проходить по градусам петли, то есть он будет в третий раз проходить по тем же э, участкам зодиака, по которым он уже ранее проходил, будучи ретроградным, поэтому. Может происходить повтор каких-то ситуаций, необходимость переосмыслить что-то, возврат к прошлым темам. Но, тем не менее, уже будет возможность принять окончательное решение в этот период и определиться с своей точкой зрения в каком-то важном для вас вопросе. К тому же, поскольку Меркурий-Водолей в отвечает за планы, за будущее, то... Вот как раз таки появится определенность в важных для вас планах в этот период. 16 числа будет полнолуние во Льве в вашем десятом доме. Очень важное для вас полнолуние, поскольку оно дает возможность оценить свои результаты, свои достижения в какой-то важной для вас сфере. Для кого-то по данному полнолунию на первый план выйдет тема отношений и отношений вы получите результат в виде предложения руки и сердца, либо, либо в виде э, возможности съехаться или начать полноценные отношения. Для кого-то это будут результаты по э, карьере, э, но в любом случае данное полнолуние имеет такой итоговый характер, и э, вы будете иметь возможность получить важный для вас результат. К тому же на протяжении всего... Фактически, февраля с 5 по 20 число будет соединение Марса и Венеры. И это очень благоприятный аспект именно в плане личной жизни, для новых знакомств, а также для оживления вот тех отношений, в которых человек уже состоит давно. И данное соединение в вашем третьем доме, поэтому как раз-таки есть возможность знакомиться, общаться, встречаться, присматриваться. Поэтому э, все-таки, если тема личной жизни для вас актуальна, тема знакомств для вас актуальна, то февраль однозначно должен предоставить вам э, шанс познакомиться с кем-то интересным. Тем более, что с 10 по 18 число между Юпитером и Ураном будет гармоничный аспект, и он затрагивает как раз вот Э, сферы вашей личной жизни это пятый и седьмой дом и это усилит э, благоприятное влияние соединения венеры и марса и дополнительно даст э, шанс э, познакомиться с кем-то интересным в остальных случаях это может говорить о развитии вашего личного дела новые идеи в плане продвижения это может быть э, и шанс куда-то съездить и отдохнуть поскольку раз таки затронут пятый сектор ваш с 22 по 25 число будет время наполненное романтикой и возможно даже идеализмом может ощущаться прилив сил именно для того чтобы в творческом плане самовыражаться поскольку венера и марс будут в аспекте к нептуну это хорошее время для отдыха, для того, чтобы наслаждаться обстановкой, которая вас окружает. Желательно проводить время с людьми, которые вам дороги и интересны. Единственная напряженная дата всего месяца – это квадратура Меркурия и Урана, 25 число. Вот в этот день может возникнуть конфликт, либо это даже больше похоже на какое-то острое словцо, которое вы можете выпалить, не подумав. То есть есть риск, что вы можете обидеть кого-то, даже если не предполагали этого делать. Поэтому будьте поаккуратнее с выражениями на таком аспекте. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется полезным для вас. И до встречи в комментариях. Всем пока-пока. Рыба, переходим к вашему прогнозу на февраль 2022 года. В первую очередь стоит обратить внимание на то, что в феврале сразу три личные планеты будут находиться в знаке Козерог. Это ваш 11 сектор. Поэтому февраль можно назвать месяцем получения результатов. Это довольно прибыльный месяц. Это период, когда... Те вложения усилий, времени, усердия вашего будут приносить результат. Это как раз таки возможность извлечь прибыль из долгосрочных вложений и проектов. Если вы человек, который работает в коллективе, то в феврале могут происходить важные перемены, но они будут для вас в плюс. 1 числа будет новолуние в Водолее в соединении с Сатурном в вашем двенадцатом доме. Это новолуние может дать ощущение, что пора отдохнуть, что нужно немножко снизить темпы. У многих из вас в скором времени наступят дни рождения, и поэтому всегда период перед днем рождения может давать немножко вот такой оттенок усталости и необходимость отдохнуть, поскольку... В этот период как раз завершается цикл годичный Солнца, а именно Солнце дает вот эту энергию для жизни. Поэтому важно в феврале все-таки, особенно в первой половине месяца, не переусердствовать, не перегружать свой организм работой. Вряд ли получится выполнять задачи в том же темпе, в котором вы привыкли. И в целом соединение с Сатурном говорит о том, что важно ответственно относиться к своему здоровью, к своему самочувствию. Поэтому в целом можем говорить даже о том, что месяц подходит для обследования и диагностики организма, даже если в принципе ничего особо не беспокоит. 4 числа Меркурий разворачивается в прямое движение в Козероге, в вашем 11 доме. Это может быть новость, встреча с другом, это может дать какую-то информацию, которую вы сможете применить в жизни, и это принесет хороший результат. С 6 по 14 число Меркурий будет в соединении с Плутоном в вашем 11 секторе. Это период, который связан с прибылью. Это период, когда могут просыпаться финансовые амбиции, может быть желание планировать какую-то крупную покупку. Это может давать желание инвестировать в электронную валюту. В целом в этот период времени вы будете озадачены какими-то делами вашего будущего. То есть февраль это месяц, в котором встретятся результаты прошлых событий, а также встретятся амбиции по поводу вашего будущего с 4 по 8 число вы можете быть особенно активными в этот период могут быть поездки возможно даже поездка с членами вашей семьи поскольку марс будет в аспекте к юпитеру и урану и в этот период вы будете скажем так очень оживленно воспринимать все то что происходит вокруг вас и действительно может быть много событий и дел в это время. 12 числа Плутон будет в гармоничном аспекте к лунным узлам. Это тоже момент реализации какого-то желания, которое имеет отношение к финансам, но в целом это может быть сопряжено с неким внутренним напряжением, когда вы будто бы переживаете, а как будет дальше, получится, не получится. То есть Февраль имеет такой яркий оттенок, будто бы завершение важных для вас дел, получение результата и а, важно, чтобы вы радовались тому, что получаете в феврале, а не только переживали, а как же будет дальше. 14 числа Меркурий переходит в Водолей, ваш 12 сектор, и будет в нем находиться по 10 марта. А в этот период вы можете быть более закрытыми в плане общения, более избирательными в плане общения. В этот период вы можете заниматься самокопанием, анализировать какие-то события, которые происходили в прошлом. Как раз вот в это время можно заниматься диагностикой, обследованием организма, если это вам откликается. Плюс это хорошее время для поездки на природу. Вам нужно будет успоко успокоить свой ум, побыть в тишине, побыть наедине с собой поразмышлять на какие-то важные для вас темы и не перегружать себя большим количеством задач 16 числа будет полнолуние во льве в вашем шестом секторе работы и здоровья и это тоже говорит о том что важно беречь себя вблизи этого полнолуния так как оно во льве то и сердце тоже находится в фокусе внимания важно близко не брать к сердцу то что происходит не переживать любые события, вот не пропускать их очень глубоко через себя. Так как на самом деле планеты показывают, что в феврале может быть масса положительных моментов, но вы и по этой причине можете тоже переживать. Поэтому важно, чтобы все-таки эмоции вы не слишком глубоко через себя пропускали. Еще один важный аспект февраля месяца – это соединение Венеры и Марса. Данное соединение будет ощущаться на протяжении всего февраля, особенно в период с 5 по 20 число. Точное соединение будет в день полнолуния 16 числа. И данное соединение тоже говорит о получении результата, о возможности поймать удачу за хвост, о возможности начать какой-то новый проект, который будет очень прибыльным. И поэтому важно все-таки видеть, вот те шансы которые будут выпадать в феврале месяца с 10 по 18 число юпитер будет в аспекте курану это может дать встречу с вашим братом или сестрой в жизни этого человека могут происходить важные перемены в целом это также благоприятный аспект для того чтобы менять автомобиль покупать новый автомобиль, быстро продать тот, который есть у вас, если были такие планы. Также это может дать спонтанную поездку, но не на большие расстояния. С 22 по 25 число Венера и Марс будут в аспекте к вашему правителю Нептуну. Это даст важное событие по теме личной жизни. Это даст вот желание что-то сделать, что-то начать. Это момент такой наполненности, когда вы понимаете, чего вы хотите от жизни и как это можно реализовать. Как вы видите, февраль это очень положительный, хороший месяц. Но все же есть один напряженный аспект, о котором хотелось бы рассказать. Это квадратура Меркурия и Урана, которая будет 25 числа. Вот этот день не подходит для поездок и для важных переговоров. А в целом строить планы тоже не стоит в этот день, поскольку они будут иметь такую тенденцию постоянно меняться или вообще срываться. Поэтому, скажем так, вблизи 25 числа будьте поаккуратнее с целями и планированием. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за просмотр и я надеюсь, что это видео окажется вам полезным. Поздравляю! с вашими днями рождения, которые наступят уже очень скоро. И пусть этот год принесет в вашу жизнь самые положительные влияния планет, а все напряженные аспекты пусть проходят стороной. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.